Ну и Огромный дом технической информации, в которой нужно разбираться. Сделайте, а я потом посмотрю, понравится мне либо не понравится. Мне кажется, мы с мужем чуть не развелись. О, для для о, тебя классно. То, если строитель говорит, что он умеет делать абсолютно все, значит, он не умеет делать ничего. Ремонт с перепланировкой – это долго, дорого и сложно? В этой серии мы выясним, так ли страшен ремонт, Сколько денег на это потребуется и сколько нервов и сил необходимо потратить, чтобы получить желаемый результат. Пока проект переподровки квартиры находится на согласовании в МВК, это прекрасное время, чтобы подготовиться к будущему ремонту. Мне предстоит разобраться в вопросах, которые почти у всех вызывают головную боль. Найти строительную бригаду, до конца разработать дизайн-проект и в целом организовать весь процесс стройки. Так что присаживайтесь поудобнее и мы начнем. Напомню, что было в прошлых сериях. Мы показали обзор квартиры застройщика, обсуждали с риэлтором ситуацию на рынке недвижимости и как правильно выбрать жилье году. А также с дизайнером выбрали планировочное решение для моей квартиры и рассказали все нюансы согласования проекта и перепланировки. Для начала стоит напомнить, что дизайн-проект — это не просто красивая визуализация будущего ремонта, но и огромный том технической информации, в которой нужно разбираться. Я думаю, в этом нам сейчас поможет Лена. Привет! Давайте разбираться. На примере твоего дизайн-проекта угу. я покажу, что такое рабочая документация, что обязательно должно входить. В рабочую документацию, как это выглядит и для чего это нужно. Да, начинается все, конечно же, с демонтажа и монтажа перегородок. Соответственно, на чертеже указываются перегородки возводимые, демонтируемые, привязки к стенам и общая площадь угу. да, сносимых или возводимых перегородок. Это обязательный пункт для заказчика в том числе. Потому что на этом чертеже указываются размеры, которые нельзя нарушать да, во время стройки. На них нужно обращать внимание, и заказчик должен это знать. Угу. А, то есть в зависимости от э, допусков, которые мы также учитываем при разработке чертежей, а есть размеры, которые изменять нельзя. Их нужно обязательно выдержать. Ну, это мы говорим, наверное, если стройка ведется неподконтрольно в дизайн-студии, а вот самостоятельно человек получает вот такой вот чертеж то да. он должен обращать внимание именно вот на такие размеры. Да, совершенно верно. А помимо демонтажа и монтажа перегородок, также в нашей рабочей документации предусмотрен 3D-вид этих угу. же перегородок. Для наглядности это очень понятно заказчикам, это видно строителям. Здесь можно сразу оценить масштаб работы. Помимо демонтажа перегородок, у нас есть план напольных покрытий. Да? Он включает в себя не только раскладку тех или иных материалов по площади пола, а также стыковочные узлы, с помощью чего и как стыкуются материалы, чем стыкуются, если необходимы какие-то пробковые компенсаторы или порожки, как проходит линия плинтуса по помещениям. И также здесь же есть спецификация покрытия пола, где написано, какой материал где используется, его количество и То есть особенности мышцов... раскладки. Да. А дальше обязательная часть рабочей документации – это схема конструкции потолка. Соответственно, здесь мы показываем все подсветки, закарнизные ниши опуски потолка, на сколько сантиметров, в какой части помещения опускается конструкция, или сам вид потолка, да, натяжной это или гипрочный, или какой-то там деревянный. В общем, все особенности и привязки указываются обязательно здесь. Также обязательно указываются места для усиления потолочных конструкций. Это вот это Да, это как минимум места под а, установку осветительного оборудования. Это люстры, светильники подвесные, всевозможные, встроенные и так далее. Uh -huh. В случае натяжного потолка и в случае гипрочного потолка это обязательно. Также очень важный момент – это отделка финишными покрытиями. Да? Uh -huh. Это там, может быть покраска, штукатурка, плитка, обои. Неважно, обязательно это все прорисовывается в рабочей документации. Да? А здесь, как пример, это 3D-виды отделки стен здесь тоже очень наглядно видно, в каком помещении угу. какие материалы используются. Обязательным разделом рабочей документации является водоснабжение и канализация. Угу. А здесь помимо расположения сантехнических приборов а также разрабатывается схема Прокладки труб, привязки канализации выводов, угу. а, горячей-холодной воды и необходимые позиции, как, например, датчики протечки. Все это рассчитывается, а, и создается схема коллекторного узла, угу. а, где м, прописаны все краны, вентили и так далее на все сантехнические приборы абсолютно, и заказчик уже точно знает, что и сколько ему нужно купить. Потому что у нас mm -hmm. есть замечательная табличка, где каждый вентиль, каждый термостатик, да, mm -hmm. все прописано по количеству, по маркировке и так далее. То есть все есть на руках, не надо ничего придумывать, не надо изобретать сантехником какую-то а, интересную схему на месте, все уже mm -hmm. придумано за него. Это касается сантехники. Также у нас раздел отопления. То есть а, рассчитывается и учитываются все приборы отопления, такие как теплый пол, mm -hmm. радиаторы, какие-то дополнительные, пилотенцесушители и так далее. А все это рассчитывается по мощности, по мощности на определенную площадь помещения а, и в нужных габаритах. То есть, носителя. по сути, если мы меняем приборы отопления, мы должны менять их соответственно выделенной мощности на квартиру? чтобы да. мы не превышали. Обязательно. Это все разрабатывает а, инженер, <сёк> поэтому здесь все расчеты четкие, верные, и опять же с указанием всех необходимых а, к покупке <сёк> деталей оборудования. <сёк> Следующий раздел, где О требуется <сёк> участие обязательно заказчиком, а, это раздел электроснабжения. Соответственно, в чем здесь важность? А, важность в том, чтобы а, разместить все необходимые, розетки и выключатели в соответствии с планировочным решением для каждого вида техники и мебели на своем месте. Главный страх какой, что там, где мне будет нужно, не будет розетки. Конечно. Чтобы конечно. этого исключить, дизайнер обязательно обсуждает и предлагает клиенту план размещения розеток. Да? А, их количество, высота, привязка, где находятся, для чего они используются, для какого вида техники. Или там, например, для ну, понимаю, что здесь у нас во влажном помещении должны быть пределом. Да, обязательно защищенные да, Влаг... а, угу. То есть все это обязательно обсуждается с клиентом. Ой, она... раздел электрики, это какая-то моя боль. А, у меня был такой опыт в жизни, когда мы делали ремонт без дизайн-проекта в доме. Мне кажется, мы с мужем чуть не развелись. Mm -hmm. И по итогу спор был, где разместить люстру над столом. Mm -hmm. Мебель еще не было закуплена, каких-то точных пониманий, где что стоять будет, не было. У меня было одно видение, где будет стоять стол и будет люстра. У мужа другое понимание, в итоге, когда уже реализовали полностью весь объект, стол стоял вообще в третьем месте. То есть, по сути, мы не угадали ни разу ни один. Но я говорю, чуть ли не до развода дошла, поэтому это вот прям боль, когда электрика, розеточки, чтобы предусмотреть все, где, как это будет должно быть на своих местах. В целом каждый элемент и каждый чертеж рабочей документации очень важен, он является неотъемлемой частью при работе с угу. реализацией объекта, поэтому есть два варианта да, согласования рабочей документации при сдаче дизайнерам uh -huh. клиенту. Первое это рассказать и показать все клиенту. Uh -huh. да, То есть про каждый чертеж, каждый элемент рассказать. Это все можно доступно донести. Но это в целом это не сложно. Да, достаточно достаточно Наглядно все, да. и понятно. И второй вариант взять вот эту папочку с рабочей документацией и отдать своему строителю. Перед началом работы на объекте. Чтобы он ознакомился? Он ознакомится, он посмотрит, что ему не хватает, что ему непонятно, обсуждает это все с автором проекта. И это такой ну, очень удобный вариант. Он очень важен для дальнейшей коммуникации между строителями mm -hmm. и дизайнером. А что mm -hmm. это такое? Для лучшего понимания и видения для наших клиентов, для тебя в частности, мы на наших объектах будем использовать виртуальный 3D-тур твоего будущего интерьера. Соответственно, как здесь классно. можно покрутить, посмотреть разные стороны, посмотреть потолки. Я, кстати, потолки. очень переживала вот за этот момент, что здесь будет достаточно узко. Вот вот. Классно. И это можно смотреть прямо на объекте, в дальнейшем обязательно тебе буду показывать и разглядеть все тончайшие детали и подробности нашего интерьера. То есть прямо на месте представить, как это все будет в объеме. Да, Блин, да, прикольно. можно приблизить, увеличить, покрутить, Класс. навести на определенный угол, да, посмотреть, как он будет вписываться та или иная позиция мебели, например, в пространство, да. Это не просто визуализация картинки, это уже пространственный тур, Очень в котором cool. ощущаешь себя уже mm -hmm. в сделанном интерьере. Ну что, про согласование поговорили, с дизайном разобрались, теперь осталась стройка. Этим пока наша компания еще не занимается, поэтому сейчас пойдем пообщаемся с прорабом. Знакомьтесь, это Валентин. Валентину выпала честь быть прорабом на нашем объекте. Здравствуйте. А, Валентин, я тебе сегодня задам много интересующих меня вопросов и, я думаю, многих других собственников, поэтому готовься. С удовольствием на них отвечу. Мы уже с Леной обсудили то, из чего состоит наша рабочая документация. И в последнее время, мне кажется, это такой важный документ, в том числе для строителя. И ни один ремонт без него уже не обходится. Валентин, расскажи, пожалуйста, что физически нельзя учесть в проектную документацию дизайнеру? Ну, на самом деле, много чего может не учесть дизайнер. Например... Стены, которые выполнены застройщиком, он не может проверить их ровность, диагонали, толщину и так далее и тому подобное. Стяжку, допустим, для того, чтобы понять, что там сделал застройщик, нужно, ну, необходимо произвести демонтаж. Дизайнер этого сделать не может. Для, для этого нужно просто сделать выезд на объект технику, да, или специалисту, который посмотрит, проверит уровень стен, проверит э, стяжку, из чего она выполнена, какая толщина соответствует ли, либо нет. А так, в целом, по большому счету, глядя на этот проект, дизайнеры учли очень многое, что на самом деле очень хорошо. То есть э, я правильно понимаю, что желательно первую встречу, даже не первую встречу, а стр... э, когда дизайнер выезжает на объект делать замеры, сделать это совместно со строителем, чтобы уже вычислить все эти диагонали отклонения от вертикали. И я так понимаю, что уже какую-то хотя бы небольшую рекомендацию строительство может дать, что вот здесь заложить там 5 сантиметров, потому что будет выравниваться, так. Обязательно для дальнейшей отделки да, и для м, очень корректного коммерческого предложения нужно выехать на площадку mm -hmm. и соответственно мы будем понимать толщины стен будущего, потолка и так далее тому подобное. То б, чтобы мы сделали развернутое коммерческое предложение, mm -hmm. чтобы заказчик в дальнейшем, э, чтобы его не пугать дальнейшими дополнительными соглашениями, это э, будет э, очень развернутое коммерческое предложение, которое мы ему даем, и он будет спокоен до конца строки, что у него больше смета не увеличится. Ну и, соответственно, мы сможем делать уже более качественную отделку, не по той отделке, которую сделал застройщик, а уже будем делать ее на основании того, что мы посчитаем. Не все объекты выполняются с авторским надзором от дизайнера. Как быть в таких ситуациях, когда дается документация про рабу, строителю, и на объекте происходит расхождение, да? особенно если это какой-то старый фонд, где куча зашивок, как действовать в таких ситуациях заказчику, собственнику? Ну, заказчику нужно действовать <coughs> таким образом, чтобы в любом случае авторский назор присутствовал, потому что э, бумага – это бумага, а человек, который все это изобразил на этой бумаге, должен э, контролировать и нести полную ответственность на, за то, что здесь нарисовано. Угу. Но, опять же, для того, чтобы были э, корректные и замеры, и э, произведение, производство работ, должен присутствовать и технический надзор. В любом случае, даже потому что заказчики а, в основном а, выбирают свои подрядные организации, но, к сожалению, не успевают их контролировать. Угу. И для этого нужен обязательно и дизайнерский, и технический надзор. Чем для... не отличаются? Отличаются. Дизайнер он делает все красиво, расстановку новых стен, перегородок, а строитель он контролирует качество. Он контролирует технологию, технологию соблюдение технологий, а, дает какие-то рекомендации, э, как лучше сделать, что можно заменить, потому что бывают такие моменты, что в старом фонде, особенно когда вскрываешь стену, ты видишь не то, что там планировалось изначально. Mm -hmm. вот, э, соответственно, нужно дать какие-то рекомендации и быстро, оперативно сработать. Mm -hmm. Ну и само собой есть э, такое понимание, как э, скрытые работы, которые заказчик э, не всегда видит. И когда там спрячут... Э, электропроводку, водоснабжение и так далее, да, заказчик этого не видит. Для у -у -у. этого и нужен технический надзор, который будет наблюдать за всем производством работ. Валентина, был вообще опыт реализации объекта без проекта? Насколько это вообще реально? Был, конечно, это сложно и затягивает время. Это очень долго, это работа напрямую с заказчиком. У заказчика никогда нет времени, он не может присутствовать, никогда нет у него ответа, он всегда просит сделать так как хочется, сделать, а я потом посмотрю, понравится мне, либо не понравится. Потом еще, наверное, а, можно кучу претензий в конце получать. В конце однозначно получаешь кучу претензий. Когда есть проект, проектное решение, по которым можно работать, их видел заказчик, он может что-то не понимать, но в любом случае досконально все расписано, разрисовано, и если требуются какие-то корректировки, уже тогда можно подключить заказчика, с ним согласовывать эти дальнейшие работы. Знаешь, какой вопрос? Тут такой комментарий прилетел к одной из серий наших предыдущих выпусков о том, что мы же рассматривали два варианта. То есть это 2 евро квартира и одна комната когда мы uh -huh. подбирали себе. А квартиры 2 евро той же площади по стоимости на порядок дороже, чем однушки. Вот. И прилетел такой комментарий, что ну вот ты сейчас сделаешь всю эту перепланировку, тебе примерно в ту же стоимость 2 евро и выйдет. Так ли это? Ты можешь ответить, какая-то есть вот цифра, может быть, да, на работы по демонтажу и возведению? Вот, допустим, вот, вот эта вот квартира, мы ее берем сейчас <coughs> как пример. Угу. Демонтаж перегородок и возведение. Какая примерно стоимость? Ну, все зависит от демонтируемых перегородок. Но ну, В данном случае это по загребень. Они демонтируются очень легко и просто там, в течение, ну, не знаю, часа. То бишь это э, не те затраты, которые нужно учитывать при покупке более дорогой квартиры. Эти перегородки, ну реально они демонтируются, ну, не знаю, час-полтора. Ну, не и тот это объем. Возводимые конструкции, видимо, тоже не. не возводимые тот объем. конструкции у нас легкие, это гипсокартон с металлическими направляющими, с утеплением. Конечно, это будет возводиться все очень быстро. Но ну, если мы говорим о разнице в стоимости, то это где-то примерно пол, полтора, может даже два миллиона рублей разница между этими два типами квартир. А в стройку, в демонтаж возведения мы явно меньше денег положим. Конечно, конечно. Валентина, расскажи, пожалуйста, как должна выглядеть хорошая строительная бригада? Может ли бригада из пяти человек выполнять абсолютно все виды работ или... Ну, то есть на какие критерии стоит обращать внимание, когда идет подбор себе бригады? Отвечу так, что универсальных специалистов не бывает. По моему опыту и у меня в бригаде работают люди, которые каждый занимается своим делом. То есть демонтажная бригада, вывоз мусора — это одни специалисты. Возведение перегородок, стен — это другие специалисты, перенос окон, э, дверных проемов – это третьи специалисты, ну и, соответственно, плитка, обои – это уже четвертые специалисты. Угу. Сантехник, электрик. Соответственно, сантехник, электрик – это тоже люди квалифицированные, которые ну, должны, по крайней мере, иметь какие-то допуски и понимать, угу. о чем идет речь, потому как у нас а, серьезные проекты, и а, если человек неквалифицированный откроет просто раздел а, сантехники либо электрики, он там ничего не поймет. Хочу добавить, что если строитель говорит, что он умеет делать абсолютно все, значит, он не умеет делать ничего. Валентин, <с ты <с <с уже <с <с ознакомился с объектом? Есть какие-то критичные моменты, которые ты там нашел? Да, конечно, они присутствуют. Не хочу ничего говорить про застройщика, но они делают отделку при очень быстро на скорую руку, надеюсь на то, что за... придет покупатель, увидит красивые белые стены и подумает, что все прекрасно и хорошо можно клеить обои. На самом деле, очень много было найдено нюансов. Не было соосности на некоторых стенах. Мы это все померили. И в некоторых местах нам придется здесь зачищать стену и добавлять штукатурный слой. Ну и, соответственно, все остальные слои. Разница в стенах 4 сантиметра. А, Валитина, скажи, пожалуйста, есть ли смысл тогда гнаться за отделкой при покупке квартиры за отделкой white box? Потому что, как ты говоришь, то придется чищать штукатурку и выравнивать. Лучше, на самом деле, брать квартиру без э, при чистовой отделки. Это будет дешевле, чем э, снимать чистовую отделку, соответственно, не всегда э, установлены э, качественные окна. Тоже обычно меняют заказчики. То есть, по сути, мы переплачиваем за эту отделку white box застройщику, а потом переплачиваем строителю за то, чтобы он ее демонтировал и сделал качественно Абсолютно верно. Валентин, ну и самый интересный вопрос, я думаю, который интересует многих. Мы можем сейчас сказать, сколько будет стоить реализовать эту квартиру? Можем. В данном случае, я уже объяснял, это очень... Хороший, качественный проект, в котором прорисовано абсолютно все, вплоть до каждой розетки, выключателя, сечения пробода, сечения трубы и так далее и тому подобное. То бишь, зная эти все параметры, мы можем изначально посчитать э, стоимость сметы и можем определить сроки производства mm -hmm. работы. Угу. То бишь в этом никакой сложности я не вижу. А если бы у нас не было проекта? Я просто знаю, что многие строительные бригады обычно называют исходя из квадратного метра. Там, 20 тысяч рублей квадратный метр. Не имея проекта, можно оценить стоимость ремонта будущего? Ну, на обум ценники давать, это себя не уважать. Угу. На самом деле, нужно всегда иметь какое-то понимание. Потому что одно дело уложить линолеум, другое дело уложить паркет. Это разная стоимость выполнения работ что само собой повлечет за собой выдорожание. и заказчику тоже нужно это понимать без проекта работать очень сложно из-за этого строители можно сказать занесены в черный список потому что все думают что они не очень порядочные люди но на самом деле это не так большинство людей которые просто говорят что мы вам выполним за 20 тысяч рублей квадратный метр в конце либо сбегают либо делают просто некачественный ремонт, угу. и все. У меня первый опыт, когда я буду делать проект, реализовывать свой проект прям как надо, правильно, да, с дизайн-проектом, с грамотными строителями, с контролем всей стройки, с авторским надзором, с техническим надзором. Я уже жду, не дождусь всего процесса, реализации объекта, чтобы уже вот те красивые картинки были воплощены в жизнь, и я уже там гуляла и отдыхала на диванчике. Попивала кофеек. Мы <с реализуем <с все твои хотелки, реализуем все, как тебе хочется, как изображено в дизайн-проекте, и с удовольствием передадим тебе ключи, и ты войдешь в квартиру, и ничего там делать не будешь. Прекрасно. Чашка кофе уже будет налито. Прекрасно. Все, договорились. Ну что, теперь мы выяснили, как организовать работу дизайнера и строителя, чтобы я получила тот ремонт, который хотела, и он не затянулся по срокам. Сейчас только начало пути, поэтому все-таки радостные, довольные, счастливые. Интересно, что с нами будет в конце пути. И если мы будем стоять так же радоваться и отмечать новоселье, это будет самый наилучший результат нашего сотрудничества. К этому идем. Да. А я уверен, что все будет прекрасно. Все. С таким позитивным настроем нужно начинать строительство. Обычно ремонт ассоциируется с другими эмоциями, поэтому Нет. я и говорю, что сейчас я радуюсь. Я надеюсь, что я буду радоваться и на протяжении всего-всего-всего нашего ремонта. Обязательно. Прекрасно. Все. В нашем случае Поймала так и будет. Поймала всех слове. Все. <связано> Договоритесь. Ну, а вы не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. До встречи.